Все, что я делаю, все делаю Это чувствую. Я, я не, не умный. Слушай, давай поговорим про развитие предпринимательства, потому что у нас общая цель, общая миссия. Я тоже мечтаю, чтобы ВВП в России вырос два раза в ближайшее время. Благосостояние общества, когда ВВП растет, ВВП на население растет, происходит очень много хороших вещей да вообще да. Да, очень много положительных явлений в обществе появляется как ты смотришь на это как э, если следующие 10 лет как можно повлиять на развитие предпринимательства э, я знаю у тебя есть трансформатор клуб у тебя есть много разных программ э, расскажи про свою логику она очень простая она очень простая. Я думаю, что надо сделать основные четыре шага для того, чтобы предпринимателей стало больше в России. Первое – сделать предпринимательство модным, чтобы вся вот эта молодежь, очень активная, продуктивная, очень умная, могли, могли смотреть на это как на какой-то тренд, на какой-то хайп. То есть они должны чувствовать, что надо пробовать, всем надо пробовать. Второе, я считаю, что те люди, которые сделали большие бизнесы в России, построили большие компании, добились результаты, как ты, Оскар, такие люди должны стать героями. Героями нашего времени, они должны стать Гагаринами, чтобы дети могли смотреть на них и видеть себя в будущем, чтобы они могли брать примеры с нас. Мы это уже делаем, что первое, что второе. Третье. Мы должны создать свой информационный фон, положительный. Не высосанные из пальца какие-то новости, не, не вот эту грязь, которую льют люди, которые не находятся в бизнесе и не понимают, что такое бизнес, абсолютно. Мы должны создать свои новости, мы должны создать свой информационный фон, который будет показывать только позитив. Чтобы люди были готовы, чтобы они могли без страха очень мягко через вот эти вот пороги заходить в бизнес. Четвертое – это образование. Мы должны сделать настоящее бизнесовое образование в России. Если у нас получится это сделать, это будет круто. Я хочу это сделать, чтобы люди могли учиться именно бизнесу, не экономике, не эконом-теории, не мировой экономике, не менеджменту организации, а бизнесу. Все вместе. Продукты, рынки, маркетинг, продажи, там аналитика, инвестиции. Все. Они должны это все понимать. Это же очень просто. Если мы это все сможем дать людям, они... Они с таким, э, таким багажом инструментов, да, вот с такой вот, э, они смогут с, с вот этими вот твердыми навыками просто взять и, и сделать что-то крутое. Тогда у нас смогут появляться крупные компании, тогда у нас смогут там, как Игорь Владимирович Рыбаков говорит, надо сделать тысячу технониколи. Вот, а 10 люди, тысяч, да, 10 тысяч. Это эти брон, люди смогут, смогут это сделать. Мой клуб Трансформатору он дает возможность, возможно, из него вырастить вот этих вот мощных людей, которые могут сделать их сто, их тысячу, построить какие-то большие бизнесы. Им просто некоторым не хватает какой-то мотивации, знаний, какой -то, каких то энергий, каких-то контактов. Мы попробуем через не через да. это окружение равных которые проходят да. тут же самый в переход все растут вместе да. я сейчас делаю так чтобы таких трансформаторов как я было 300 500 тысяч человек все вот эту философию нашу, невидение, видение бизнеса просто э, вживляли в нашу страну и эти молодые ребята все подтягивали подписываюсь под всеми твоими тезисами да. и кстати скоро на канале я выложу прям мою пошаговую инструкцию как создавать бизнес соответственно я просто так часто уже сделал я сейчас сделал просто инструкция чек-лист, как создается бизнес. Очень простая, скоро будет доступна на моем канале. Очень простая. Они думают, что они говорят такое. Почему они каждый раз говорят очень просто. Во, иди по списку. Да, просто когда-то делали, и мы открыто абсолютно делимся с людьми, это очень круто. То, что ты канал запустил, это огромное преимущество. Знаешь, это ладно, на нас смотрят, мы мы еще молоды, да, и может быть есть какая-то такая доля недоверия. Хотя мы вроде как на одном уровне с ребятами. А когда они видят людей с большими результатами, что они делятся этим, это уже, ну, они, у них нет другого шанса, как не открыться и не поверить да. в это. Только журналисты волнуются, потому что они думают, как мы будем конкурировать против такого. Никак. Никак. Мы войны. С нами нельзя конкурировать. Ладно, Дима, с тобой можно вечно беседовать. Спасибо тебе большое за прекрасный день. Это было супер. Будем дальше продолжать двигать вместе нашу миссию. Ребята, создавайте свой бизнес, и вы будете счастливы, как Дима.